В руинах транспортного цеха Живет великий змей морской. Его ударил бог матмеха доской. У нас раздолье обалдуем, Повсюду гайден с дебюси. Мы мировой пожар раздуем, а ты гаси. А он слепой и раскаленный, как ставший диаконом хасид, В своей тоске неутоленной висит.